Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для дев на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Колоды. Под колодой у нас десятка кубков. Ну что ж, карта замечательная. Карта семейного благосостояния. То есть, если у вас есть семья, дети, то тут полная гармония. Карта еще говорит о чем и как вы окружаете себе. Это может быть гармония в вашем доме. То есть, даже если вы одиноки, у вас нет семьи, но вам комфортно в вашем доме. Вы создали себе вот эти, вот эти вот комфортные условия. Замечательная карта. В любом, на карте часто нарисована радуга. Радуга – это символ счастья. Так что, давайте посмотрим, как она проиграется с основным главным раскладом. Тема двух последних недель. Июля для вас «Пятерка мечей». Предпоследняя неделя и ваша первая карта, карта повешенного, карта луны, рыцарь кубков и король посохов. Пятерка пентаклей. Это у нас уже последняя неделя. Королева мечей, карта шута и туз мечей. Ну что ж, тема это пятерка мечей. Вы знаете, это, в общем-то, карта победы. Но победы, доставшейся какой ценой? Чем вам пришлось поплатиться, не заплатить, а поплатиться за эту победу? То есть, отстояв свое мнение или решение, может быть, от вас могли отвернуться близкие, близкие друзья, коллеги, родственники. Кто-то от вас отвернулся, кто-то от вас ушел. Да, вы добились того, чего вы хотели, но потеряли, может быть, кого-то из своего близкого окружения вот по этой карте. Либо это не вы, либо это рядом с вами такой человек, который не слушает ничего другого мнения. То есть вот я как сказал, так и будет. Мне неинтересно ваше мнение, мое мнение, только мое мнение верно, только мое решение верно. И не понимает даже этот человек, как он, как его поведение влияет на других, на окружающих. То есть люди поворачиваются спиной к нему. То есть люди уходят от этого человека. Они не хотят с ним связываться, потому что бесполезно вот что-то доказывать этому человеку. Предпоследняя неделя 200, два старших аркана, карта повешенного и карта Луны. Кстати, Луна управляет картой повешенного очень созвучные две карты, когда нас подвесили, и мы не знаем, то есть мы в подвешенном состоянии. Какая-то пауза, в которой мы не понимаем вообще, что происходит. Часто такое случается в отношениях, вроде бы отношения развивались, вроде бы все было нормально, потом человек пропадает, и мы не можем понять вообще, что произошло, что я не так сказал, что я не так сделал, в чем моя вина, вот эти вот какие-то сомнения, мысли, страхи, это все по карте Луны, вот это вот быть подвешенным. Но у карты повешенного есть позитивная сторона Она говорит о том, что, ну, посмотрите вы нас эту ситуацию с точки зрения вот вниз, с, с, с ног на голову, то есть сверху вниз. То есть, если этот человек с вами так поступает, но слава богу, что вы это сейчас об, обнаружили, то есть на ранних стадиях развития ваших отношений. То есть человек уже показывает свое, свое как бы, настоящее лицо. Как бы это больно не было, но в любом случае вы можете принять решение сейчас, а потом будет поздно как бы. Еще по карте повешенного у нас часто случается такое, знаете, как по бюрократии, когда мы что-то подаем, какие-то документы куда-то, что-то, и они как будто бы, как будто какую-то прорву, они провалились, ни слуха, ни духа, не можем найти ответа, когда будет решение, когда будет ответ, когда мы получим какие-то официальные документы, и вот эта вот карта Луны, опять это наше подсознание, переживаем, боимся, думаем, вдруг не так, вдруг у меня не те документы, вдруг мне откажут или еще что-то, вот, вот так вот. Два, две такие характерные карты у вас, рыцарь кубков и два, два мужчины, один помоложе, другой постарше и король посохов. Рыцарь кубков – это такая романтическая карта, это всегда женщины мечтают об этом рыцаре на белом коне, вот это вот рыцарь на белом коне, это рыцарь кубков. Это молодой человек, не достигший возраста 40 лет, это может быть мужчина водной стихии, то есть рыбы раки, скорпионы, либо любой влюбленный мужчина, либо мужчина. Мужчина, который приносит, принесет. Кстати, по рыцарю это не всегда мужчина, это может быть молодая дама даже, которая приносит какую-то позитивную новость, которые хотят вам вот это вот, отдать вот эту вот чашу. Чаша полная позитива. Для кого-то это любовь, а для кого-то это какие-то приятные новости, хорошие новости, предложение какое-то Позитивное. Ну, что тут еще можно добавить? Король посохов, вы, вы знаете, кто-то, может быть, устраивается, может быть, вот этого вы ждали, вас повесили, непонятно было все, и вдруг все проясняется, наконец-то вам позвонили или прислали сообщение о том, что вас, например, приглашают на интервью, потому что вы на работу подали, и с вами будет вот как бы общаться король посохов, король посохов, это вот мужчина бизнеса, то есть будет общаться, например, глава компании, глава дела, руководитель какой, это, и вас вот вызывает вот эта хорошая новость, вас вызывает на интервью, может быть. Может быть вас вот это вот подвесили вот так вот, человек может быть задумался над этими отношениями, а потом решил как бы открыться, послал вам, вам вот это вот такое сообщение, что давай как бы поговорим, давай вот серьезно расставим все точки над И, может быть по рыцарь кубков это движение, это развитие отношений, а развитие отношений у нас с королем посохов, король посохов у нас мужчина элемента огня это весы это львы овны стрельцы люди знаете такие активные энергичные огненная стихия тут энергия интересно с ними они креативные они артистичные какая-то какая-то всегда драма может быть даже связана выражают себя через одежду через волосы через тело свое как-то люди еще не очень любящие работать на кого-то это обычно люди предприниматели то есть любят работать на себя, то есть свой бизнес, свое дело какое-то, даже творческое какое-то, может быть, даже дело, связанное с чем-то, с креативностью даже с какой-то. Но помните, не всегда, не обязательно, если я описала человека, и он не огненный стихий, это не важно. Самое главное, что эта карта описывает этого человека вот, с точки зрения либо профессии, либо его характера. Следующие две карты последней недели июля для вас. Пятерка пентаклей и Королева Мечей. Ну что ж, пятерка пентаклей карта такая, знаете, финансовые трудности. Либо проблемы, проблемы с жильем могут быть, либо проблемы со здоровьем. Кому-то, если проблемы со здоровьем, вам нужен вот эта вот женщина-специалист в какой-то в этой области. Причем тут нож, может быть, это какая-то небольшая операция. Может быть, женщина-хирург, либо она вот э, дантист у кого-то, может быть. Иногда это э, вообще специалист, может быть, даже финансист или что-то, если у вас проблема с жильем или с деньгами, вам надо обратиться к специалисту, чтобы вам помог. Либо к юристу, может быть, э, к адвокату, чтобы вам помогли разрешить ваши... Если у вас, например, э, беспричинно уволили с работы, вы идете к адвокату, чтобы добиваться вот этого решения, или выплаты вам какой-то неустойки за то, что вас уволили без причины. Э -э нужен адвокат, нужен юрист для этого. Если у вас проблемы, например, с жильем вас как бы... Ваш ж... э -э Владелец жилья, вопреки контракту какому-то выселил, тоже мы можем идти доказывать вот это вот, юридические какие-то вопросы. Если это здоровье, то тут у нас операция может быть, как я сказала, какие-то вот процедуры могут быть острые, уколы или еще что-то. Еще, кстати, это не всегда вам, вот эта карта, это иногда карта заботы помощи кому-то, кто-то очень близкий к вам, может быть у человека вот эти вот проблемы либо с деньгами, либо с жильем, либо со здоровьем, и вам надо помогать, может быть вы выступаете как бы посредником между, советуете человеку обратись к адвокату, обратись к хирургу, обратись к врачу, еще что-то, вот, вот такая вот ситуация. Ну и последние две карты, карта шута, начать с нуля, и тоже туз посохов, начать с Отрезать, во-первых, что-то и начать с чистого листа. Обе карты говорят о том, что мы начинаем с нуля, начинаем что-то новое с вашей жизни. Кто-то, может быть, ушел с работы, решил заняться своим делом, или вы решили пока не устраиваться, как бы обдумать, что вы хотите делать. Вот эта вот карта шута с нуля. Либо вы, может быть, пошли на новую работу, но вы еще не совсем понимаете в этом, что вообще от вас хотят, что вы должны делать. То есть вы как-то по-детски согласились, и не зная всех тонкостей этого, этой индустрии, может быть, этой работы, но решили, что да справлюсь, как бы вот так вот, смелость, храбрость. И карта туза э, туз мечей говорит о том, что я начал с нуля, я начал с чистой страницы, я хочу, чтобы все было честно, я хочу, чтобы не было никаких недосказанностей, я не хочу никаких тайн, никаких секретов, никаких сплетен, я хочу, чтобы все было открыто. Вот по туз мечей, справедливость, открытость. Э, то есть мне сказали, мне будут оплачивать вот столько-то, я хочу эту сумму получать вот два раза в месяц или раз в месяц, я не хочу никаких недоговоренностей. Вот это вот по этой карте, то есть, на часть вот э, с чистого листа э, вот эти две карты. Ну и вообще, честно говоря, тема, тема, в общем-то, вот это то, что было под колодой, десятка кубков, она как бы созвучна, что несмотря на какие-то трудности, то ли помогаете вы кому-то, то ли вы, вам все-таки будет сопутствовать вот это вот э, удача, вот это вот радуга, символ счастья. То есть, если у вас даже какие-то трудности на работе, то тут семья рядом с вами, то в доме у вас все хорошо, гармония. То есть, есть куда пойти отдохнуть душой, есть где у вас как бы какая-то вот база, база, где вы чувствуете себя вот поддержанным. Так, давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к этому раскладу. Карта Серпа. Карта подарок, букет, подарок. И друг. Ну, замечательные карты, несмотря на свою такую как бы острость этой, кар... этой карты, карта серпа, она иногда говорит о том, что э, надо избавляться от чего-то, серп, острый предмет, отрезать, э, из... уходить, э, избавляться от кого-то или от чего-то, потому что к вам идет, когда вы освободите место, к вам придет вот это вот подарок, подарок судьбы. То есть это может быть новые отношения. к Вам будут, вам будут посылать послания, вам будут посылать цветы, может быть, какие-то. Кто-то вас будет звать на свидание. Либо это подарок судьбы в плане вы отрежете, то есть уйдете со старой работы, на которой вы недовольны, несчастливы. И вам вот подарок судьбы, кто-то предложит вам новую работу. Помните, рыцарь кубков, он с этим кубком позитивных эмоций к вам. То есть какое-то предложение может поступить к вам, либо романтическое, либо вот такое более практичное. Тут же вы можете, кстати, это предложение вам может помочь кто-то получить друг, подруга. То есть у нас на работе требуется подавать свое CV, я его протолкну, я сделаю так, чтобы тебя позвали на интервью. Какая-то помощь может быть со стороны близких, познакомлю тебя с кем-то, кстати, у нас у меня тут есть знакомый, который холост или которая холост, свободная женщина, я тебя познакомлю, и у вас все сложится вот-вот по этой карте. Но самое главное, кстати, обычно я концентрируюсь на позитивных картах, но у вас самое главное, что надо избавиться от прошлого, избавиться от старых отношений, отрезать для того, чтобы освободить место, для того, чтобы новое могло прийти в вашу жизнь. Оракул мудрости для рыб. Ой, простите, для дев. А, рыбы были до вас, мои дорогие. Не судите строго. Ну, мэндинг uh, — это, знаете, когда мы ставим заплатки, то есть мы стараемся исправить что-то, то есть наладить, наладить отношения. Может быть, надо. Если у вас был какой-то конфликт или что-то, ну наладьте эти отношения, особенно с близкими, с мать, с родителями, с близкими братьями, сестрами, с друзьями. Если вы сто... Единственное, что если вы считаете, что это стоящие отношения, то тогда налаживайте. Конфликт с коллегами, конфликт с начальством. То есть что-то надо уладить, что-то надо наладить в вашей жизни. Я даже не упомянула э, наших партнеров, детей. То есть вот тут тоже как бы это тоже обязательно. И последняя карта – это Оракул Эзотерический. Одео. Отстаивая, отстаивай себя. Но это карта воина, очень похожая на карту семерку посохов в колоде Таро, говорящая о том, что если уж решили что-то, если уж приняли решение, если оно твердое, если э, какое-то мнение вы высказали, то стойте на, на этом мнении, стойте, стой, нужно стоять за себя, отстаивать свое мнение, отстаивать свое решение. Э, особенно, если вы верите в это. Если вы верите, то стоит за это бороться.